всем привет и сегодня я покажу вам как скачать видео с youtube на наш компьютер один из способов который сможет освоить даже малолетний ребенок эта секретная методика возможно была когда-то секретная но сейчас она доступна многим и я покажу как это сделать вставляем youtube.com и переходим на сайт вот подорожаются наши видео, которые мы можем просмотреть. И допустим, чтобы скачать ролик, мы его должны запустить. Запускается наш ролик. Нажмем на паузу. И теперь внимание. Самое главное. Вот здесь мы просто ставим две буковки S перед словом YouTube и нажимаем Enter. У нас перебрасывает на другой сайт. Открывается сайт CypheromNet где мы можем видеть ссылочку на наше видео, которое хотим скачать на компьютер. Вот его картинка, название, длительность и вот источник. Это то же самое, что и вверху. И справа, самое главное, ссылки для скачивания. Можем посмотреть, какие еще есть форматы. Чем качественнее видео, тем больше оно занимает место на компьютере. Поэтому вы для себя определитесь, для личного просмотра это видео, или же для людей, которые будут просматривать это видео у вас на канале. Самый лучший формат – это HD формат. Ну вот, допустим, этот. Давайте нажмем MP4 720. Открылось окно сохранения. И в описании мы видим то же самое, как стать популярным на YouTube. Как стать популярным сохраняем и далее через total commander я откликаю на него чтобы просмотреть на этом друзья все спасибо большое теперь вы тоже можете пользоваться данной методикой все очень просто подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всего Подержите доброго до свидания все